Привет, меня зовут Анна Алферова и сегодня ко мне пришла клиент, у которой сломался ноготок, совсем сломался. Но что это не беда, длину мы хотим сохранить и форму тоже, форма близка к миндальной, поэтому я готовлю шаблон для постановки и наращивания длины. У ногтей моей клиентки глубокая арка, поэтому после постановки шаблона я понимаю, что необходимо его вырезать под форму, поэтому ножницами углубляю шаблон. Форма должна стать вплотную к ногтевому ложу без зазоров, чтобы искусственный материал у нас не затек. Ноготочек у меня уже подготовлен для искусственного материала. Единственное, осталось нанести бескислотный праймер. Теперь наношу акригель деревянной палочкой, немного разравниваю его. Основную работу будет выполнять кисточка. Кисточкой смоченной в обезжиривателе я разравниваю материал, создаю форму, чтобы меньше ее опиливать. Ноготок готов, теперь его полимеризуем в лампе. Камуфлирующий э, полигель я полимеризую примерно полторы минуты при мощности 60 ватт. Чтобы осторожно снять форму и не сломать искусственный ноготок, я вначале отклеиваю усики, далее сжимаю форму внизу, отклеиваю из-под наращенного свободного края и опускаю вниз. Таким образом форма безопасно отклеивается. Длину я выстроила несколько больше, чем необходимо, поэтому пилочкой исправлю этот недостаток. Сравниваю длину с таким же ноготком на соседней руке. Подправляю пилкой. При опиле самое главное убрать неровности перехода искусственного материала на натуральный ноготь. Вот такой ноготок у нас получился. Теперь укреплю его гелем. Создам архитектуру. Вначале наношу гель втирающими движениями, потом добавляю каплю и уже этой каплей выравниваю архитектуру ногтя, создаю укрепление и точку апекса. А вот какой маникюр у нас получился в итоге. Мы делали дизайн, если интересно, подписывайся, в ближайшем видео покажу, как я это сделала.